Я смотрел на увядшую вишню, И я понял, что все суета, Что я скоро стану здесь лишним И ненужным, как вишень кота. И ушел я искать смысл жизни, И пришел к Иисусу Христу. А с Христом я вернулся к той вишне, ну а вишенька та вся в цвету, весна в разгаре и птичьей трелью переполняется все в саду. Теперь я знаю, теперь я верю. Что с Иисусом я не пропаду. Теперь я знаю, теперь я верю, Что с Иисусом я расцвету. Как красиво цветет эта вишня, Прямо белая-белая вся И цветение вишни я слышу Смерть твою взял Христос на себя Ну вот как здесь без слез, я не знаю Мне Христос Иисус все простил И теперь аж до вечного мая мне дано с ним цвести и цвести Весна в разгар трею перемолнять за все в саду теперь я знаю теперь я вижу Я про образ свой видел в той вишне, думал я, что за ней вслед уйду. Она стала вдруг самой пышной и красивейшей вишней в саду. И теперь вишня в белой одежде всем поет, что не все суета. Суета это жизнь без надежды жизнь без христа весна Я расцвету